Ни капли не сомневаюсь, что большинство из вас задается таким вопросом, в чем сокрыт источник зла. Ну или как минимум задавался этим вопросом неоднозначно и неоднократно. Потому что нам всегда хотелось бы понимать, откуда растут ноги и почему в нашей жизни происходит что-то так, а не иначе. Так вот, на данный вопрос у меня есть для вас ответ. Источник всего вашего личного персонального зла заключается исключительно в вас. Извините за такой маленький каламбур. Есть только одно исключение, которое, которое не приписывает вас к подобного рода деяниям. Это внешние факторы. Но для того, чтобы внешние факторы стали источником зла в вашей жизни, вашего зла, и влияли исключительно на вас, должно все-таки сойтись несколько звезд, несколько событий, должно произойти какой-то какой ряд событий, которые приведут к чему-то конкретному Во всем же остальном, учитывая, что внешний фактор это все же редкое явление Во всем остальном, как бы вам, может быть, неприятно было слышать данные слова Хотя мне на самом деле безразлично, приятно, вам неприятно. Источник вашего зла это исключительно вы Именно вы в свое время выпили, покурили, сыграли в азартные игры, взяли кредит женились, вышли замуж, размножили детей и прочее, прочее, прочее. Именно человек конкретно, непосредственно и персонально принимает решения в своей жизни, как бы то ни было, даже если он принимает его на основании каких-то внешних, внешних шаблонных, навязанных форматов жизни, форматов существования. Здесь тоже ваша вина и ваша вы являетесь источником ваших проблем, потому что вы не задались вопросом, а откуда растут ноги ваших мыслей ваших желаний. Именно вы не определили свой путь, именно вы не заглянули себе внутрь, именно вы не поставили себя на нужную дорогу и не задали себе нужные цели. Знаете, очень легко винить кого бы то ни было, если сам поднимаешь рюмку, если сам кладешь деньги на игровой стол, если сам подписываешь договоры о кредите, если сам выбираешь женщину какую-то или мужчину и плодишь детей, не думая о том, что же тебя будет ждать через год, через два, через три, через пять. Поэтому на самом деле то, что вы являетесь источником всего зла, которое есть в вашей жизни, всех ваших проблем, может быть вам незаметно, по той простой причине, что решение, которое привело к такого рода последствиям, оно было сделано когда-то давно. Так что, если интересно, задумайтесь, посмотрите на свою жизнь, подумайте над тем, что вы делаете. И когда, предположим, ежели у вас есть проблемы с алкоголем, когда в следующий раз вам кто-то предлагает рюмку, вспомните мои слова, что именно ваша рука ее поднимает. И ну, раз уж говорим о рюмке Первая рюмка, она всегда берется в руку трезвым человеком, не пьяным Вы делаете выбор, как вам жить Вы делаете выбор, как существовать всем тем, кто окружает вас И вы же в последующем выбираете, кого винить Не разобравшись в ситуации, не разобравшись в истинных причинах А мои слова таковы за исключением внешних факторов, для возникновения которых нужны дополнительные факторы истечения целого ряда обстоятельств, за исключением подобного явления, именно вы являетесь источником всего остального зла. Вот и все. Пишите ваши дневные комментарии, подписывайтесь. Буду рад узнать ваше мнение. Всего доброго, берегите себя. Думайте головой почаще. Но это никогда никому не вредило и не мешало. Хорошего дня!